Стали они лучшая семья Савкиных. И еще один. Передайте привет моим двум папам. Владимиру и Василию. Они дырдобойщики, а я в другой стране. Но мысли о них у меня греют. Иисусов Алексей прислала. Аааааа. Моим двум папам, блядь. Это чё за ебаный рот нахуй. Чё за хуйня, блядь. Двум папам, блять.